В продолжении майских покатушек, 25 числа, когда в школах звенел последний звонок, мы отправились за очередную порцию свежего воздуха и хорошего настроения. Добравшись до очередной точки нашего маршрута, дальше ехать попросту не смогли, по причине того, что дорогу смыло рекой. Поскольку река внесла свои коррективы в наше дальнейшее передвижение и у нас в запасе оставалось немного времени, мы решили отправиться на поиски цветка троллей.